Американское правительство только, ну, во-первых, оно было в большой, э, оно и сейчас находится еще в большом хаосе. Э, хаос в Америке необыкновенный сейчас. Э, по делу Трампа и его связи с Россией ведется расследование. Сегодня только вылезло, что один из главных агентов FBI, э, который вел это расследование, оказывается, симпатизирует Клинтон. И он участвовал вы понимаете, что это за ситуация. Сейчас все это трещит под руками. Демократы абсолютно потеряли власть и так далее. В общем, тут можно говорить очень долго. Поэтому тяжело сказать, какая позиция, какая политика в Америке, какая политика по отношению, в отношении Украины, туда-сюда. Очень тяжело сказать. Это скрыто партийной борьбой, партийными всеми этими перепалками. И, э, одна сторона доказывает, что Трамп в, в кармане у Путина. Что, в общем-то, очень меня тяжело пред, пред, пред, предположить, чтобы Путин контролирует Трампа. Ну, в общем, идет вот такая вот. Поэтому в этой обстановке тяжело э, э, по позиция, особенно в отношении Украины, пока я читаю, но это уже более в специализированных изданиях, о том, что в целом, в общем и целом, Украина видится как, в общем-то, связанная с европейским с западным лагерем, и поэтому Украине необходимо оказывать поддержку. Какая бы она там ни была, ей надо необходимо оказывать поддержку, потому что, опять же, выбираешь не добро и зло, а между зло и хуже. Я думаю, что Украине будут, ну, во-первых, я знаю, что принято, значит, ассигнование примерно, по-моему, на 47 миллионов долларов, это специально для оружия на ну, Украине. Конечно, 47, долларов, это, 47 миллионов долларов, это не бог весь какая... Это самое, хотя достаточно джавелинов можно купить на это дело. Вот. Но это, по-моему, только по, по, по линии международных организаций. Америка, конечно, может дать намного больше. Вот. И мне кажется, что определенное развитие в этом направлении уже идет. Но есть другие театры, которые очень сильно отвлекают Америку и очень сильно... Конфликтует вот с политикой так неоднозначной в отношении Украины. Потому Украина, она вообще в, большом, в большой степени ключевая страна, хотя она находится в стороне немножко от основного театра интересов Соединенных Штатов. Основной театр — это Ближний Восток. Вот это основной театр интереса. Россия там играет роль. США там, значит, глубоко задействованы. Но Украина в геостратегических, так сказать, соображениях США, она особого роли не играет. Она играет роль, я бы сказал, в, так сказать, в моральном мироздании Америки. Ну, во-первых, среди людей, которые этим, конечно, интересуются, политиков и так далее. Во-первых, я эту позицию неоднократно высказывал, что Запад несет определенное моральное обязательство перед Украиной. Они, Запад гарантировал, когда Украина отдавала свое ядерное оружие, гарантировал, что Украина будет в безопасности, и оказалось, что это пустые слова. Действительно, Запад во многом, так сказать, не соответствовал ожиданиям, но, тем не менее, они Украину не списали. Полностью Запад не списал, совершенно не списал. И э, в этом отношении Запад будет продолжать делать усилия, особенно Соединенные Штаты. И тут э, в Конгрессе есть сильная э, группа, которая поддерживает, в том числе и Маккейн, и другие, которые очень поддерживают Украину, и которые поддерживают летальное оружие. И я думаю, оно будет дано. И, я не знаю, какую эту роль играет, так сказать, в в, в тактических сегодняшнего дня со, со, соображениях, политических соображениях ведь, американского правительства. То есть, может быть, вот в этот именно день, вот сегодня они еще пока не, ну, не готовы принять такое решение. Но я думаю, что в стратегическом соор... видении э, поддержка военная, поддержка Украине будет оказано. И я не знаю, конечно, по интернету, в МИИ сейчас много раз... Я слышал, что американцы даже от, открыли какие-то подготовительные лагеря в Украине, какие-то подготовительные базы где-то на, на, на юге, юго-западе, юго ближе к Кадесской области, где-то там существуют какие-то лагеря для подготовки чего-то, я не знаю, чего. Но это я так, так сказать, где-то слышал упоминания, может быть, правда, может быть, нет. Но в целом я думаю, что Украина будет играть. Но вот сейчас более важный театр, это, конечно, там, где может действительно разгореться серьезные события, скажем такого, потому что украинский конфликт, он важный конфликт, но он региональный конфликт. Конфликт, который может возникнуть, возникнуть на Ближнем Востоке, это мировая война, причем очень близко к этому. Вот. И... Это, это, конечно, очень сильно э, отвлекает американское правительство от региональных театров действия. Но в то же время Украину не списывают, в коем случае не списывают э, со счетов. И я думаю, что, я, опять же, я не вхожу в правительственные круги, мне тяжело судить, э, на какой стадии э, решения и где находится, так сказать, это... Но я не буду удивлен, если это перешло на стадию вот, поставки, например, оружия на статус, статус каких-то оперативных действий уже, а не чисто э, стоит ли давать, не стоит ли давать, я думаю, что э, вопрос, э, этот рано или поздно будет решаться. В Украинской ЗМИ пишут старым временем про то, что Третья световая Война может начаться с конфликта США и Певничною Корею. Нибо ситуация заострюется. Это наши змеи, наши телебашни, не украинские. Вон оно недостаточно профессионально. Ведра раз, поправку. Тому хочется почуять, как это снимается в штате. На мой взгляд, Северная Корея это вообще не проблема. То есть это проблема, но это не проблема мировой войны. Во-первых, я был бы очень удивлен, если бы лидер Северной Кореи не находился под контролем Китая. Я думаю, что он, все его действия подлегают контролю Китая. И поэтому все, что происходит, все, что он делает, это происходит по каким-то планам Китая. Теперь надо задать себе вопрос, какие у Китая могут быть планы в данном, в, данном, в данном мире? Китай смотрит на Дальний Восток как на свою зону. И, в принципе, он хочет выйти на арену мировую, как так сказать, хозяин своей зоны, который обеспечивает стабильность, обеспечивает мир в этой зоне, вот, и так далее. Поэтому для Китая Америка в этом отношении является помехой. Хотя это отношения у Китая с Америкой очень такие сложные. Китай покупает наши эти самые облигации американские. Китай фактически субсидирует нашу, наше благосостояние американское. Он субсидирует, он дает нам эти триллионные долги, которые растут, которые у нас тратятся на кредитные карточки. Да? Вот. А, э, но Китай это делает не безвозмездно. Китай хочет от себя воспользоваться тем могуществом, которое там растет, чтобы себе оттяпать вот регион, в котором он был бы контролировал. Потому что Америка глобально обеспечить мир не может физически. Это признают все больше и больше людей. Она не может обеспечить этот мир. И тут дело не в одних только этих авианосцах и там еще чем-то. Нет, это, это идет гораздо глубже. Политически она не может обеспечить. Поэтому Китай смотрит, как можно э, окончить это многовластие на Дальнем Востоке, выдавить Америку потихонечку, стать главенствующей. Вот, и, так сказать. Значит, посмотрим на эпизоды которые там были. Вот сейчас, значит, лидер Северной Кореи запускает там ракеты. Япония себя чувствует очень уверенно. Вот. Эм, США оказывается в очень двусмысленном положении. Япония — это их союзник, а обеспечить его безопасность Японии США не может. Значит, эм, Япония — не глупая страна, она начинает смотреть, кто же может обеспечить нашу безопасность. Я да. думаю, что Китай может спокойно обеспечить их безопасность, но Китай выжидает. Китай хочет обеспечить эту безопасность тогда, когда Америка перестанет ему мешать. Она сойдет на второй план в этом регионе, тогда Китай возникнет. Китай, там же Южно-Китайское море пытается колонизировать все больше, и там всякие трения возникают, острова строят, на них базы и так далее. В общем, Китай ведет себя все больше и больше как хозяин этого региона. От этого не нужно... Он, кстати, Китай себя так и в финансовой политике ведет. Он, он хочет закончить доминирование Америки над финансовыми потоками в мире. Например, снять торговлю нефти с долларов с долларовой валюты, а ввести туда юани и так далее. И так далее. Вот. Тот же самый процесс происходит на Дальнем Востоке, вот, в районе Китая. это происходит под контролем. Где это не под контролем, это на Ближнем Востоке. Вот что происходит на Ближнем Востоке, на мой взгляд, это борьба за контроль этого региона. Тут есть два кандидата. Традиционно всегда... Заведовал хозяйством на Ближнем Востоке Иран. Это еще со времен шаха. Америка его построила, дала ему там вооружение, армию и прочее, прочее. Но потом Иран, значит, шах был сброшен, и Иран стал врагом. Значит, тогда начались поиски новых. Значит, и тут пришли, значит, петродоллары и Саудовская Аравия. Но Саудовская Аравия... Это, так сказать, финансовый магнат, но политический, политический манипулятор. Но реальной силой, армии у них мало. И вот уже вот за последнее время там сложилась такая ситуация, что позиционно, позиционно вот в этой, в этой ситуации выигрывает Иран. Он себя позиционировал и в Ираке, и в Сирии, и в Ливане, и в Йемене. И, и, и, в общем, есть у него влияние. У Саудовской Аравии был вот этот вот, значит, ИГИЛ, который уже вроде бы провалился. Причем все эти радикалы из ИГИЛ, ИГИЛ то есть фактически сейчас спонсоры ИГИЛа, которые были, конечно, Саудовская Аравия, выглядят не очень хорошо. Они провалили, то есть для, в глазах тех, кто ожидал от ИГИЛа каких-то ощутимых результатов установления, э, значит, суннитского доминации в этом районе, у них было есть большое разочарование в способности саудовской Аравии совершить э, такой э, закончить эту эту, так сказать, добиться этой цели. Вот. Мне кажется, именно этим и вызваны эти вот реформы, которые проводятся с сал, Салманом сейчас э, в Саудовской Аравии э, чистка значит, э, э, аристократической верхушки, э, аресты, там и так далее. И так далее. Э, ну, и э, вот ситуация возникает такая, что ну, вы, вы слышали, что со стороны Емена была вроде бы запущена ракета в сторону Саудовской Аравии. Саудовцы сразу заключали, что это акт войны. То есть они фактически уже рассматривают свое противостояние с Ираном как войну. И я думаю, что они правы. Только война идет немножко друг, другим способом. Это гибридная война. Вот. Саудовцы, конечно, противостоять Ирану не могут. Они могут только послать свои самолеты бомбить что-то, но в целом в позиционном и вообще выиграть эту войну Саудовцы не могут. Им для этого им нужно привлечь Соединенные Штаты. И вот они пытаются сейчас втянуть США в эту войну. И вот сейчас я не знаю, видели ли вы, я писал несколько по-английски несколько сильных обращений, потому что я вижу в этом большую угрозу. И я не хотел бы, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Саудовскую Аравию в этом. Это не значит, что мы должны ее бросить, но это, и, это, но это и не поддержка всех ее планов. Россия вообще на Ближнем Востоке хотела играть роль медиатора. Они обычно когда вот Путин отправлялся там в путешествие в Иран обязательно заезжал в Саудовскую Аравию. Там потом они саудовцам продали какие-то оружие, там какие-то ракеты, установки, чего то но не ничего значительного. это конечно не американские продажи, но тоже продают. Но и Россия тут преследует, опять же, какой интерес. Общий, свой, личный и общий интерес. Один, одним из этих интересов, там, и, там есть и трубопроводы какие-то, и газопроводы. Но вообще-то цель одна, как у России, так и у Китая, снять торговлю нефтью в мире с петродолларом То есть, таким образом, э, э, как бы... Нарушить американский контроль, потому что торговля петродолларами, это требует огромного количества долларов. И поэтому государства, которые осуществляют, они покупают доллары, а покупают доллары, они субсидируют нас фактически. Там сложная такая, получается, экономическая заморочка. Поэтому Россия, как и Китай, хотели бы убедить Саудовскую Аравию уйти от этого. И торговать не только за доллары, но и торговать за юани. Там, я не знаю, рубли ли там пройдут, но, ну, по крайней мере, пока за юани. Вот. Так что Россия занимала двусмысленную позицию. И ездила, очень довольно часто ездила в Саудовскую Аравию, пыталась наладить связи. И, по-моему, даже какой-то, ну, саудовцы, они хитрые народ, они со всеми играют. Мир на Ближнем Востоке, если есть государство, которое может создать мир на Ближнем Востоке, это Америка. Россия это не сможет сделать. У нее нет ни авторитета, ни, ничего нет. И средств нет для этого, и, и, и морковок, как говорится, нет, и кнута нету толком. Нет у них ничего. Это может сделать США. Вот что США будет делать, это вопрос. Я вот в своих выступлениях по этому поводу и статьях рекомендовал, чтобы, если возникает конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, превратить его в локальный региональный конфликт, потом этот региональный конфликт регулировать и установить систему безопасности, новую систему безопасности на Ближнем Востоке. Мир на Ближнем Востоке может быть. И бесспорно, Россию надо будет привлекать к этому, потому что без нее там не обойтись. Но, конечно, в качестве подручного, а не центрального игрока. Центральным игроком может быть только США. Вот. Ну а насчет перспектив вот с регионами, то тут масса, конечно, проблем, потому что, во-первых, регионы в прошлом сферы влияния никогда не гарантировали мир. То есть это не устраняет опасность мировой войны. А, кроме этого, образовать, например, регионы, особенно такой, как Евразийский, то, что проектом является Путином, очень сложно из-за Украины, например. Вот, потому что украинцы не хотят, э, не хотят этого. То есть население. И тут ничего не сделаешь. Мне кажется, э, Путин, конечно, пытается измотать федеральная служба его это безопасности они пытаются измотать украинцев чтобы украинцы устали и так. но украинское общество проявляет огромную гибкость огромную сопротивляемость вот добровольческое движение то сего, это активность населения то есть они не пойдут так сказать, активисты украинские, они не будут делать то, что, например, делает масса э, людей, я вижу, делают в России. Они признают э, необходимость Путина. И даже люди, которых, в общем-то, ты где-то уважаешь по, по их независимости мышления, даже эти люди начинают высказывать взгляды, что, э, сказать, Путин, по крайней мере, дает здесь покой, порядок, и стабильность и так далее. И так далее. Я у, в Украине этого не вижу.